Здравствуйте, меня зовут Давид Рязаев. Я председатель Национальной ассоциации аукционных брокеров, сокращенно НААП. НААП это 7 официальных представительств по всей стране и около 400 представителей по всей Российской Федерации. Мы выкупаем имущество банкротов и обучаем будущих аукционных брокеров. Новое направление деятельности НААП это инвестирование в торги по банкротству. Инвестиции в России сейчас популярны как никогда. Но очень легко ошибиться и потерять все свои заработанные деньги. Валюта все больше зависит от политической обстановки. Никто точно не может предсказать, что будет с долларом после выборов в США. Что станет с евро после очередной волны мигрантов. Что станет с мировой экономикой после пандемии. В какую сторону полетят цены на недвижимость и бензин. Сплошная неизвестность. Одно только известно точно. Банкротов станет больше. Уже сейчас рынок банкротства ежегодно растет на 25 процентов. На сегодняшний день он оценивается в 2 миллиона лотов общей стоимостью 70 триллионов рублей. А в течение 2021 и 2022 года рынок банкротного имущества увеличится в 3 раза. И это по аналитическим данным от торгово промышленной палаты Российской Федерации. Они дали прогноз, что обанкротится 3 миллиона предприятий и предпринимателей, и порядка 8,5 миллионов физических лиц станут банкротами. Мы выкупаем имущество с торгов по банкротству ниже рыночных цен и зарабатываем на его перепродаже или дальнейшем использовании. Это квартиры, коммерческая недвижимость, земельные участки, автомобили, спецтехника и оборудование. С торгов продается все, и на каждый лот найдется покупатель. А это значит, что наши сотрудники и брокеры не останутся без работы, а инвесторы не уйдут от нас без прибыли. До 28% годовых такую прибыль получают наши инвесторы. Мы открыты для всех заинтересованных лиц и готовы к сотрудничеству. Инвестиции в НАП выглядят следующим образом. Вы доверяете нам свои деньги. Минимальный порог входа от 100 тысяч рублей. Мы участвуем в торгах и реализуем выкупленные лоты. Вы получаете свою прибыль. Все очень просто. Если вы действительно хотите жить в удовольствии и не беспокоиться о своих накоплениях, если вы уже сегодня готовы вкладывать, чтобы получать реальную прибыль. Это самый безопасный и ликвидный способ вложения денег. Готовы начать? Оставляйте заявку и с вами свяжется специалист инвестиционного отдела. Инвестируйте грамотно, инвестируйте СНАП. Спасибо за внимание, с уважением к вам, Давид Викторович Рязаев.